Всех на своем канале сегодня появилась возможность подробно показать вам как из пенька вырастить орхидейку у меня была такая ситуация что я уже выросла тело с этого с этой орхидейки детку а теперь еще одну можно вырастить. Видите, как корневая хорошая осталась? В конце видео я посажу эту орхидейку, покажу в какую систему. А вот этот пенек, который я отрезала от своей орхидейки. И я считаю, что с него тоже можно вырастить детку. Посмотрите, какой он дряхлый. Никому не нужный пенек. Но вот этот кончик, стволик, он немного зелененький. Видите? И с него есть возможность вырастить детку. И мы сейчас с вами на моем канале это испытаем. Я покажу, как я выращиваю, какие детки у меня вырастают. Вот я посадила была пенечек. Жду от него тоже детку. Это как каода такая орхидеечка. Он дряхлый на невзрачный. Корней. Вот видите, немного есть корни. но не знаю, не знаю. С этого, может, и не получится. Здесь нет ничего зелененького. Видите, сухой на этот корешок. Посмотрим. Мне выбросить его жалко, что не успел выбросить. и успею выбросить. Он мне пока не мешает. Он немножко мягковатый. Но пускай стоит. Я его откладываю. Вот это где-то вырастила. Тоже с пенька. Видите? Посадила ее в такую систему. У нее корни хорошие наросли. С такого же дряхлого пенька. Вот такая у нее система. Это пеностекло, керамзит и кора. Еще можно сверху мох прикрыть. Но пока корни только адаптируются. Я ее недавно пересадила. Пускай она порастет без муха. Итак, приступим к нашему пенечку для того чтобы посадить этот пенек я взяла вот такой стаканчик без дырочек и в него будем сажать этот пенечек на дно стаканчика как вот в этой системе поставим пено стекло один слой так слой пальца Затем керамзит и кору. И са... начинаем, приступаем к посадке моего пенька. Этот свой пенек я отделила вот от этой орхидейки. Это орхидейка ходкис. Я один раз с нее уже вырастила детку. И мне показалось, что старый пенек, немножко длинноватый. И я сегодня решила еще вот так отделила еще кусочек. Вот этот кусочек отрезала. Ну, здесь буквально даже нет корней нормальных. Ну, чуть-чуть сухой. Сейчас я его временно поставлю в водичку. Вот баночка с водичкой у меня стоит. Я ходки кис поставила. Корни позеленели. Это верхушечка. От того пенечка. Смотрите, как хорошо позеленели корм. Вот я подписала, видите, чтобы не забыть. Это биглип с очень крупным цветком. Замечательно. Я вам в конце видео поставлю эм, картинку, фотографию. Вот я взяла пено стекло. У меня здесь есть кора и Берем нашу импровизированный горшочек. На дно выкладываем пеностекло. Это было использованное пеностекло. Я сажала в посадке. Мне что, посадка-то не очень понравилась. Я его не выбросила, просто убрала в сторону. Может быть, данному сорту орхидейки не понравилось бы на стекло. Не знаю, как оно получилось. Будем сажать другие орхидейки. Теперь я возьму вот керамзит. На дно поставим. Керамзит я ставлю для того, чтобы нижний слой постоянно был в воде. Керамзит тоже будет мокнуть. Я беру крупный керамзит. И будет подниматься влага к верху к коре. Я думаю, вот только хватит. Померим. ну -ка. о, смотрите, чуть-чуть позеленел корешочек. Это очень хорошо. И вот позеленел от водички. Здорово. Вот так, мы ставим его. Вот таким образом этот наверное не получится вставить пенек попробую и сверху я присыплю король вот так. вставила все получилось у меня. а пенечек желательно чтобы был ну, сверху выше уровня горшочка У меня здесь э, керамзит мелкий и кора смешаны. А пеностекло стекло я ложить не буду. Я откладываю в сторону. Вот я досыпала в, эту, в этот пенечек коры сверху. И выложила мох. И сейчас я вам покажу, как я буду поливать. Э, смотрите. На сам пенечек я поливать не буду. Я по краюшку горшка, это я взяла отстоянную воду, водаль у меня с фильтра. Поливаю до такого уровня, чтобы покрыло пеностекло и немножечко керамзита. Вот, смотрите. Видите? Сейчас керамзит постоит, немного напитается, и сверху тоже будет влага уже доставать. Он будет влажный, выше, выше. И этой орхидеечке, вот кончик, э, кончик корня, видите, он позеленел. И она будет доставать влаги. И я считаю, что с этого пенька есть результат вырастить хорошую детку. Сегодня 25 июля. Посмотрим, через сколько вырастет детка. Через месяц, я думаю, точно, потому что прошлую детку я вырастила из такого же пенька, но было немножко больше корней. Было три корешка, но таких зелененьких. Через месяц вышла детка. Как только появится какая-то детка, я вам сразу же все покажу. И в этот пенечек я сейчас тоже добавлю немножко мха. У меня есть еще мох. Вот, видите? И так как он сухой, он стоит у меня тоже давно уже, этот пенечек. Это орхидейка что-то не сильно быстро хочет пускать мне детку. Она стоит еще с 25 мая. Наверное, зависит от корневой системы. Вот видите, какие кусочки мха я положила. И, и это немножечко положу. Так же, как мох у меня есть вблизи к шейке я ложить мох не буду, только по краю это для того, чтобы не испарялась влага чтобы, ну, дольше держалась влага в горшочке я тоже эту орхидеечку деточку поливала по краю горшочка в серединку, чтобы не попасть потому что, ну, начнется загнивание, зачем нам эти проблемы смотрите эта орхидеечка посажена таким способом, деточка. Я оставлю на полочку. Вот у меня полочка, здесь деточки у меня. Это, это у меня растет в перлите. Смотрите, какие она пускает корешочки. Это тоже был эксперимент. Никогда я раньше не выращивала в перлите и решила попробовать. Посмотрите, какой корешочек она пускает. Я вот, и вот, смотрите, уже аж горшок отодвинула. Перлите очень хорошо наращивает корешочки. Видите, и листик молодой какой красивый пустил, Видите, замечательный листик. Этот был поврежденный, я срезала. На нем были пупырышки, у меня есть видео. И я приняла решение его срезать и правильно сделала. Видите, не подвергла орхидею никаких болезней с ней все хорошо замечательно она засушила листики на кончиках не желтеет ничего а этот по-видимому уже старый листик и он начал желтеть так как начали появляться корешочки но я обрезать его не буду он очень плотный мощный такие листья это черная орхидейка похоже э, знаете на что на каменную розу только она еще чернее как бабочка как пилорик. Я вам оставлю фотографию тоже в видео. И вот так мои пенечки будут стоять здесь на полочке вместе с этой реанимашкой, которая растет в перлите. А сейчас я вам покажу, как я посажу свою орхидею, которая осталась... Ну, пенек мы посадили, а она осталась верхушечка одна. Орхидейка худки. Смотрите, я взяла горшочек, я его помыла, он с дырочками. Здесь дырочки и по бокам дырочки. На дно горшочка я ставлю пеностекло. Небольшой слой, так как ну, орхидейка у меня не сильно большой корни имеет. Как раз ей подойдет вот такой слой пеностекла. И помещаю свою Прекрасную орхидейку. Вот так. А сверху я хочу ее засыпать просто керамзитом, без коры. Керамзитом и прикрою верхним ком. Этот корешок я опускать не буду вниз, если, ну, пусть так будет. Он привык к верху расти, пускай растет. Сейчас я чуточку опущу ниже. Вам показывать ближе, чтобы вот я продолжаю засыпать. Одной рукой буду придерживать орхидейку, а второй засыпать керамзит, чтобы она более-менее ровненько у меня сидела в горшочке. Керамзите очень хорошо мои орхидеи растут. Сейчас я вам покажу примеры, когда засыплю свою эту красавицу. Вот так я засыпала свою орхидеечку. У меня осталось немножко коры. Я, наверное, сверху вот так насыплю коры от пенечка. И уложу вверх мхом. Все-таки мои орхидеи любят кору. Не все, правда, но любят. Сейчас я возьму мох. Немножечко вот так по краю горшочка. Уложу влажный мох. Я его помыла и отжала. На шеечку нельзя ложить вот сюда. Так как может пойти загнивание от очень большой влажности и пойдут всякие болезни. Мне этого не нужно. И вам, надеюсь, тоже. Вот это была посадочка у меня. А как я ее буду поливать? Я вот возьму кашпо второе, налью в него воды. Так как я обрезала пенечек, я сверху поливать не буду. Я просто на дно кашпо налила воды и погрузила на уровне пеностекла. Все, а сверху я поливать не буду. Вот так моя орхидейка будет стоять. Завтра я протру листочки, то они вот пыльненькие стали. У меня окно открытое и очень много с улицы. Ну, летит пыли, как в частном доме, как у каждого человека в частном доме. И вот ставлю, что это ход кис А завтра подпишу тот пенечек, что ход кис Просто я сегодня не подготовила ничего. И все, вот такая была у меня посадочка на сегодняшний день. А вот я вам хочу показать это орхидейка мукола. Она посажена у меня тоже керамзит. И сверху немного мха. Вот видите керамзит полностью. И она очень хорошо себя чувствует. Продолжает цвести. Наращивает корешочки. Вот уже отцвели два цветоноса. Она цвела у меня в три цветоноса. Вот правда начала отсушивать листочек. Ну-ка. Ну, он просто самый молоденький ничего страшного что она его отсушила вот видите корешочки есть наращивается то есть этой орхидейке все нравится у нее такие пятнистые листочки красиво это природник мукала видите какие у нее нежные миленькие цветочки но очень приятно на них смотреть когда их много это мультифлорка они очень сочетаются красиво а здесь у меня орхидейка Поттер, посмотрите, она у меня в коре растет, а здесь керамзит на дне. Посмотрите, какая она выросла. И вот она зацвела. Смотрите, какая прелесть. Такое каскадное цветение. Сколько цветочков? Сейчас посчитаем. Два, четыре, семь цветочков. Видите, какая корни, какие воздушные она пустила, длинные уже. Выпадает с горшочка. Я ее пересаживать не буду. Пускай себе растет и цветет. И вот в коре, видите, у меня растет. Ой, в этом, извините. В керамзите. Двойной горшок с автополивом на фитиле. Сверху мох. Смотрите, как расцвела красавица. Желтая. С малиновой губой. Очень красивая орхидеечка. Сейчас я уберу подсветку. Ай, не видно, желтый цвет. Он такая сочная. Сейчас освещение не очень хорошее. И вот такая вот прелестная розовая нижняшка. Тоже она у меня растет в керамзите. Но здесь я просто ее вынула из, гор... из горшочка, поставила в кашпо. Чуть-чуть керамзита и сверху мог. Все. Поливаю по краюшку горшка. Чуть-чуть внизу вода остается. Сейчас я вам даже покажу, так как подсохли корешочки, можно полить. Вот так баночки по краюшку горшка, вот до такого уровня. Сейчас вода стечет вся, и ей достаточно. Корешочки напьются, и посмотрите, какое красивое цветение. Замечательно этой орхидейки Бихлип. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. До свидания. Всего вам доброго.